Добрый день дорогие друзья, с вами системы видеонаблюдения Зорка. меня зовут Андрей и сегодня мы с вами поговорим про управляемую IP камеру PS IP2 Z10 версия 3.8.1 Камера имеет герметичный металлический корпус и предназначена для круглогодичной работы на улице. Температура эксплуатации от минус 40 до плюс 55 градусов. Камера имеет разрешение 2 мегапикселя. сенсор Sony IMX307 обеспечивает отличное изображение в ночное время. Модули К-подсветки построены на 6 светодиодах и обеспечивает ночное видение на дистанцию до 50 метров. Объектив камеры это автоматический трансфокатор от 5 до 51 мм и обеспечивает приближение в 10 раз, то есть 10х. Камера имеет автоматические функции, автопанорама, проход по точкам, круиз и автосканирование. По горизонтали камера может поворачиваться на 360 градусов без ограничения, по вертикали на 93 градуса и может с горизонта смотреть под место своей установки. За дополнительной информацией обращайтесь на наш сайт zorka.tv Спасибо за внимание. До скорой встречи, друзья!